Всем привет! Вы на канале Саоплей. А сегодня мы с вами будем ловить призраков. Продолжать собирать нашу коллекцию. Знали бы вы, как я лоханулся, конечно, с одним призраком. Посмотрите на канале. Видео называется... Что-то типа, а вы сразу определили или нет? Ну, короче. Оно 21 февраля получается видео. Но... Блин, я там так хотел этого призрака поймать. И в итоге что? И в итоге я просто неправильно призрака определил. Как это получилось, я вообще не понимаю. А, здравствуй, моя невнимательность. Так, давайте, наверное, возьмем Тенглвуд, а, Чередуем карты, сложность профи. Поехали. Я, блин, я на самом деле хочу поймать демона. Очень сильно. И надеюсь, когда-нибудь он мне попасть. попасться. Попасться, Попадется. Так, поехали. А, у нас, получается, Джо Кларк. Рассудок сфотографировать и направленный микрофон. Идет дождь. Это нас не радует. Лучше бы у нас был... Ясный солнечный день. А, так. Не посмотрел, где находится... Ага, в подвале. В подвале у нас находится... Ну, вы поняли, да? Ой, Костя, спасибо, что ты здесь лежишь. Так, сейчас я изучаю свои экстрасенсорные способности и вижу, что у нас нету ни... <смех> ничего. А, скорее всего, это либо кукла, либо зеркало, либо шкатулочка. Зеркала нету. Скорее всего, это кукла. Да, это у нас кукла. А, я не слышу каких-то активностей. Сейчас погромче себе сделаю не слушать каких-то активностей так ага, ложка лежит видели да не то ну, увидели это значит что это значит что призрак скорее всего здесь либо он покушал и ушел а пока я не могу сказать где он точно находится Но почему-то мне кажется, что здесь. Угу. Да, детка, давай, поднижай температуру. Ой, нет-нет-нет, давай назад. Давай-давай назад. Ага, хорошо. О, стоп. Слышали, да? МП3. Так, все, ладно, это эта комната. Я не буду долго выделываться. И пойду схожу за всеми приборами, которые нам понадобятся для поимки нашего призрака. Ой, какой громкий гром. Ладно. Так, по поводу дверей, я не уверен, что он будет сейчас их прям теребонькать, но вот такой комплект я возьму. Рассудок не особо просел, но я думаю, что он просел из-за того, что мы просто находились на темноте. Сейчас мы заходим. И как-нибудь ставим камеру Наверное Стоп, подождите Надо вообще, во-первых, посмотреть призрачный огонек Призрачный огонек летает угу. Отлично На тебе, пиши Ты молодой Ты молодой Ты молодой Ты молодой Ты молодой Ты молодой не то взял, а похоже минус нет, да минус. А, ты молодой, ты молодой, ты молодой, ты молодой, ты молодой, ты молодой, ты молодой, ты молодой, ты молодой, ты молодой, ты а, молодой. Спасибо конечно за минус, блин почему я сюда не вижу этот посередине эту белую штучку. А, ладно, нет, не так. Ой, ой, это было страшно сейчас. Извиняйся. Слушай, Четыре. Нифига себе, ты вообще, конечно, молодец. Я не ожидал. Я наклонялся за рацию, вообще-то. Так, давайте мы выйдем на улицу. Посмотрим, какие у нас есть предположения, что это за призрак. У нас минусовая. А, минусовая. И... Призрачный огонек. Ага. Ого. Угу. Понятно. Но мимика мы не исключаем но мимика радиоприемник и отпечатки поэтому здесь нужно так ну он нормально меня подышал кстати такой типа молодец молодец давайте ну, типотик возьмем сразу забежим сфоткаем кость скинем вот там может быть он появится появится себя а, сейчас мы там поставим получается лазерный проектор No. Это не какая-то не кость, какой-то, не знаю, клык что ли Я могу поставить на стол, типа вот так тут. Вот. О, замечательно А что ты там, это, что-нибудь, может быть, постучишь в окно? Может быть, ты какой-нибудь... О, слышали, да? А -а -а -а. Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой Где? Где? Где? М -м -м, я пока не могу понять а, Но я не вижу Отпечаток Каких-либо рук Чужих И руки Тебя ласкают Так, ладно а -м -м. Сфоткали куклу Могли бы, конечно, сфоткать и ее. Заберем, наверное, все-таки фонарик. Выключим свет. И просто понаблюдаем. Мне кажется, это не мимик. Если будет лазерный проектор, это Юрей либо Они. Эти призраки у меня есть в коллекции. Я не хочу их. о о о о о о дверь а, б -б -б -б -б -б -б. пожалуйста пожалуйста пожалуйста а, где где где где да блять скиньте ты что-нибудь уже ну да да нет это не мимик значит это лазерный проектор настоящий а, отлично ой Ой, не лазерный проектор. проект сейчас бы опять ошибку сделал бы ревенант юре юре у меня есть ханту и энрё mm. ханту ханту Ханто, он вроде как перед... О, стоп! А вы видите это? Вы же видите это? Ревенант а, Всем спасибо, всем пока Я поехал домой Р... Про ревенантов мне рассказывали Очень плохие вещи, это очень плохие призраки а... Это что-то похожее на демона, да? Жестокий призрак не позволяет ему вести вас заблужение. Быстро передвигается. Когда видит жертву. Пока вы прячетесь, он будет передвигаться. Блин, класс, класс. У меня потенциально в коллекции есть ревенант. Что мы делаем? Сфотографировать на и микрофон. Я думаю, что. Нам охота вообще, в принципе, пока не нужна. Давайте мы пока пофоткаемся, побегаем с ним. Там еще и... С... А, соль мы не осыпим пока что. А, давайте, да, пофоткаемся с ним. Соберем все фоточки быстренько. Нам же денежка нужна. Денежка-то всегда хорошо. Сейчас мы, получается, закинем это все на пол. Нет, давайте мы фотики в одно место... Нарик, мы вот так на себя на свет, чтобы был а, Пойдем сходим за солью <как> И дальше мы уже Его пофоткаем Может быть он появится мы его сфотографируем Но явика у меня еще, кстати, не было Это хорошо Призрачный микрофон мы потом Ой, призрачный микрофон правильный микрофон мы потом сделаем Поэтому сейчас нам пока что нужно собрать Как можно больше фотографий красивых Наступай, наступай, наступай, наступай. Это что было? Не, вы слышали эту наглость? Я на секунду подумал, что это охота, но я, я потом подумал, ну не зашел ли я с ума. Это же невозможно. Блин, я, кажется, такую фотку уже делал. Давай, наступай еще. А, нет, классно, все отлично. Давай, наступай. Ой, наступай. Наступай, наступай, наступай. А, отлично. Какие у тебя замечательные ножки. Мы такое любим. Еще есть? Еще наступишь? Давай, еще разочек на автографию. А, подождите, стоп, одна фотография, это она призрака. Все, не наступай больше. Что нам нужно сделать Нам нужно его сфотографировать Правильно? Правильно Сфотографировать и призрачную активность Давайте мы сюда микрофон пока скинем Ой, микрофон, фотоаппарат И пойдем возьмем на правильный микрофон И все, наверное Ну, кстати, можно крест взять Нам же охота не нужна Я знаю, как ревенант находится Он очень быстро передвигается И от него... Спрятаться можно. Ну зачем нам это все? Мы же определяем призрака по поведению, по трем уликам. Вообще как интересно это смотреть такое или нет? Может быть нам стоит уже перейти на уровень кошмар? Как вы считаете? Ловим. Засек? Нет? Ну вот здесь он ну, вот. Спрятался в углу. Давай, говори со мной. Пошептал. Ну что мы, блин, я не знаю, я боюсь его вызывать на охоту. Короче, есть один вариант, только один, единственный и неповторимый. Сейчас мы идем за благовонием. Опрятаться а... а есть где? Тут занято. Короче, какой вариант? Мы тыкаем куклу. И надеемся, что с первого раза не попадет в сердце. Если она попадает сразу в сердце Ну, как бы, сфотографировать его Очень маленький вариант Если я не попадаю в сердце сразу То в целом можно Я думаю, успеть его сфотографировать Может быть, какой-то густовен даст А здесь у нас точно закрыто? Да а -а -а -а -а. Дальше Дефотик все, мы не выпускаем. Где, где, где? Блин, а ну почему, почему? Почему ты не подбираешь Фотик? Ой. Да блин, значит, свет выру... вырубаю, так с фонариком, скажу. А зачем мне фонарик? Ой, ой, -ой что то я вообще капец. А, короче, м -м куда мы бежим? А я не знаю, куда мы бежим прятаться, потому что здесь все э, занято. Здесь спрятаться, ну, как бы негде И я вообще как планировал? Потыкать в куклу и спрятаться Ой, простите, пожалуйста Никуда она упала Господи Так, я держу фотик Нет, а где фотик? Давайте смотреть куда можно спрятаться Ну как бы это ненормально Просто Райдзю Он меня же Как бы вы понимаете да Он если меня увидит То мне капец Так ладно у меня есть все И м -м, Сюда кидаем фотик Сюда кидаем куколку Э Подожди Рано. Не трошь ничего. Да, я сделаю все. Подожди. О, видите, сердце белым горит. Ладно. Э -э План какой? Нажимаю. Ничего. ой ой Ой-ой-ой. А он не покажется? Может покажешься? Я боюсь последнюю нажимать очень сильно Блин, я не знаю почему Вот этот способ... Эта штука сфотографировать Ч я уперся? Оооо, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Блин, блин, блин, блин, блин, ну я вот... У меня не та кнопка стояла. Вы видели, да, я зажигалку поджег вместо благополучия? он быстро меня настиг. Ну, короче, блин, это призрак реально очень сложно. Нет, на самом деле, нет, ладно. Призрак легкий, но сфотографировать его, пока он с тобой охотится... Ну, я не знаю. Вот эта погоня моя за фотографиями всегда... А... Я умираю. Ну нет, но ну мы же хотим всегда все идеально выполнять. Поэтому это правильно. Если бы я только определял бы призраков, я бы мог бы вон заходить, бы определять и уезжать. Поэтому вот такой получился ролик. Ревенанта мы не смогли поймать. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока.